Добрый день, уважаемые коллеги! Скажу несколько слов в начале. Сегодня, 11 сентября, когда весь мир говорит о прошлогодней трагедии в Соединенных Штатах Америки и о тысячах ни в чем не повинных людей, погибших тогда в результате террористических актов. А мы здесь, в России, вспоминаем сотни наших соотечественников, ставших жертвами террористов в результате взрывов в жилых домов и других преступлений. Сегодня особенно уместно и своевременно еще раз проанализировать ситуацию в сфере обеспечения национальной безопасности. Источником экстремизма и терроризма на территории нашей страны длительное время оставалась Чеченская республика, в которой в полномасштабном формате развернули свою деятельность международные террористические организации, включая небезозвестную аль Каиду. Конечно, в Чечне у нас и сегодня еще много нерешенных проблем, и политического характера, и социального. Бандиты еще в состоянии действовать и наносить удары из-за угла. Но банк формированием нанесен сильнейший ощутимый удар, и инфраструктура международного терроризма там уничтожена. Одна из причин, осложняющих эффективную борьбу с терроризмом – сохранение в отдельных частях мира территориальных анклавов, не контролем национальным правительствам, которые в силу самых разных обстоятельств не могут или не хотят противостоять террористической угрозе. Одно из таких мест, ситуация в котором вызывает особую тревогу России, это Панкинское ущелье Грузии и другие участки сопредельных территорий по линии государственной границы между Грузией и Россией. Положение в этом регионе отравляя в течение длительного времени межгосударственные отношения со страной, с народом которой нас связывает не только общая история и нравственные ценности, но и чувство взаимной симпатии и уважения. Иначе сотни тысяч грузин сегодня не жили бы и не работали бы практически на постоянной основе, без преувеличения, во всех регионах России. Начиная с 1999 года, когда мы предложили руководству Грузии предпринять совместные действия по недопущению проникновения боевиков из Чечни в Грузию, и заканчивая событиями последнего времени, Россия терпеливо и настойчиво пытается наладить взаимодействие с официальными властями Тбилиси по вопросам борьбы с терроризмом. За это время в оценках и подходах наших грузинских коллег произошла значительная трансформация. От полного и абсолютного отрицания присутствия на их территории международных террористов до полного и безоговорочного признания этого факта. Сегодня никто не может отрицать, а нам это известно абсолютно точно и подтверждается иностранными источниками информации, что на территории Грузии окопались и те, кто причастен к подготовке терактов в Соединенных Штатах Америки год назад, и непосредственные исполнители взрывов жилых домов в российской федерации. Мы требуем их незамедлительной выдачи. Но не только их. Нам до сих пор не выдают даже тех бандитов, которые были задержаны грузинскими властями с оружием в руках после неудавшейся в конце июля этого года попытки группы бандитов проникнуть в Россию. Мы также терпеливо ждали результатов так называемой антикриминальной операции. Наличие на территории Грузии сотен террористов и незаконных вооруженных формирований, состоящих, кстати говоря, из граждан самых разных стран мира, не отрицается. Необходимость ведения спецопераций для наведения порядка признается, но неблокированных террористов, ни задержанных и преданных судов боевиков, ни выданных или хотя бы депортированных из Грузии бандитов нет. У нас возникает законный вопрос. Где они? Ответ известен. Они рассосредоточились по другим регионам Грузии вдоль границ России. Готовятся к совершению новых преступлений. Россия твердо следует своим международным обязательствам. С уважением относятся к суверенитету и территориальной целостности других государств. Однако требуют точно такого же отношения к себе. Если грузинское руководство не сможет создать зону безопасности в районе грузино-российской границы. Будет и дальше игнорировать резолюцию Совета безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 года. Не положит конец бандитским вылазкам и нападениям на сопредельные регионы России. Мы оставляем за собой право действовать в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, закрепляющей за каждым государством членом ООН неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. В этой связи прошу директора Федеральной пограничной службы, министра обороны, директора ФСБ, Доложить об исполнении моих прежних поручений по укреплению южных рубежей России. Прошу разработать и предложить меры по дополнительной защите госграниц. Министерству обороны совместно с другими силовыми ведомствами доложить предложения по разработке спецопераций, направленных на ликвидацию банк формирований в случае повторения попыток прорывать на территорию нашей страны. Прошу Генеральный штаб, российской армии, доложить предложение о возможности и целесообразности нанесения ударов по достоверно разведанным базам террористов в ходе операций преследования. Министерству иностранных дел Российской Федерации будет поручено проинформировать о наших озабоченностях и нарушениях Грузии антитеррористических резолюций Совета безопасности Организации Объединенных Наций, генерального секретаря этой организации постоянных членов Совета безопасности и наших партнеров по антитеррористической коалиции. Буду также просить руководителей обеих палат Федерального собрания провести соответствующую работу по линии межпарламентских связей, имея в виду в том числе и связи с парламентом самой Грузии. Очень рассчитываю на то, что нам удастся выработать конкретные совместные действия по борьбе с терроризмом на предстоящей встрече с президентом Грузии Шеварнадзе в Кишиневе, в начале октября этого года. И последнее. Ничего этого не потребуется. Никакие меры спецоперации не будут нужны, если грузинское руководство будет действительно контролировать свою собственную территорию, выполнять международные обязательства в сфере борьбы с международным терроризмом. И не допустит возможных нападений международных террористов со своей территории на территорию Российской Федерации.